Иду. Лежи, лежи, лежи. Я... Ты должна пройти квест. У тебя есть 10 минут. То смысле, если не успею? Начинаешь, смотри внимательно везде, Лер. Канализация есть! Покажи, чтобы. <свят> ну давай, ну что так тяжело? <свят> <свят> Закрывай глаза. Закрой глаза, сейчас будет. Самые классные сюрпризы меня очень мало Лерка, 7, боюсь не получится у Тихо. тебя Раз Два Кри! Ребята, всем привет! Вы на канале Видео Бэйби или на канале Видео Бэйби Life? У нас два канала, обязательно подпишись на оба. И нажми на колокольчик, чтобы получать уведомления о наших новых видео. Ну что, сегодня будет видео, но то, что вы ждали, то, что вы просили. Это будет квест! Это будет бомбический, такое космическое видео! Ребят, я буду дарить Лере подарки, я их уже приготовил. Вот она сидит. Это все подарки Мы будут. Мы вдвоем, вдвоем Они сидят с котом. Это будут подарки. К 14 февраля, к дню Святого Валентина. Это будет, как вам сказать, это день влюбленных. Я ей приготовил реальные, офигенные подарки. Я надеюсь, понравится ей. И надеюсь, понравится вам. Оцените ее лук. Какое у нее платье. Ну, мне нравится, честно, красиво. Это наш, вы знаете, кот. Который сидит, даже Смотри. лежит, Смотри. Да, балдеет. Вот такие у нас декорации мы такую вот сделали. Вот такие вы Это помните с челленджа, со вчерашнего. У нас до сих пор шарики стоят. В общем, у нас уже накануне праздничное настроение. Ну что, ребята, начинаем. Я рассказываю вам все правила. И Лера, нет. вставай, давай, вставай. Смотри, в чем заключается задача. Ты... Получишь от меня много подарков, которые я приготовил тебе на День влюбленных. Но есть одно условие. Ты должна пройти квест ⁇ Найти Валентинки ⁇ Объясняю как. У тебя будет дорожка с валентина. Все будет начинаться с коридора, с главной двери. Подожди, иди, выслушай задание. Все Валентинки, запомни, будут пронумерованы. 1, 2, три, 4. Если ты находишь первую не находишь, находишь вторую, под номером 2, ты не имеешь права искать дальше, идти дальше, ты должна обязательно вернуться и найти первую. То есть Секрет. один, два, два, три, четыре. А? Если ты нашла, нашла, то есть один, два, три, четыре, ты уже имеешь право искать пятую Валентинку, Хорошо. окей? И так тебя эти Валентинки доведут до самой главной Валентинки, это до самых мега крутых, огромных сюрпризов, подарков. А вы будете наблюдать, как это будет О, у нас бля -бля -бля -бля. Вроде кто-то пердит, короче, с этого с, э, с канализацией Короче, типа такого Хаммер в шоке Я, в я тоже, и я в шоке Ну что, начинаем Подожди. Я понимаю, что ты при скушение. Аккуратно, смотри, еще не упадешь, еще в больницу поедем Ну что, насчет раз, два, три Начинаем с двери Ребята, наблюдайте такого в ютубе Вы еще не видели У тебя есть 10 минут В то смысле, если не успеешь ну, ну все, ты тогда не получишь Что Своих подарков да, 10... Больше времени, нет. больше Нет, не, больше нельзя, 10 минут Я тебе делаю 10 минут Это и так достаточно mm. Да, больше ты вообще расслабишься Нет, 10 минут, квартира 15. небольшая Нет, 10, договорились? 15. Раз, два, 12. три, десять. Все, 10, окей? Okay? Все, 10 минут Раз, два, три Поехали! Угу! Начинаешь, смотри внимательно везде, Лев. Есть, да, все сбли... Единичка, ребята, единичка Единичка, ищи второй номер вот. ищи, А, ну тут видишь, тут все Какой так, номер? Двоечка, вот двоечка. Вот Ну двоечка. давай, тут все, все дорожка у тебя Отойдите Троечка Сейчас. Есть Я Показываю, сразу, показываю Показывай, показывай, чтобы ты нас не обманула Три О, вот четыре Откуда ты знаешь, что там 4. Показывай! Да, да, да показывай, показываю. Я все расклеивал вот это. О, есть. Четверка. Все. Да. Да, это у нас 6. 6. Ну, ищи. Тебе какую надо найти? 5 Пять найти? Да, да, ты нашла 4 уже, да? Да, мне надо пятую. Это не то. Какой там номер? Восьмой. Восьмой. Вот еще. Это девятый. Угу. Ищи, ищи, ищи, ищи, ищи. А, давай, давай. Что, это есть? Такой? Ну, это седьмой. Седьмой. Не тот, ложи обратно. Ищи, ищи, ищи. Давай, давай, давай, Я давай. Запустила. Тебе главное найти. Давай, время идет, Лера. Ну, блин. Давай, давай, давай, давай, давай. Я тебе говорю, ты подарки не получишь. Я а серьезно говорю. Ну не знаю, ищи везде, смотри Подожди, внимательно Плинтуса смотри, смотри эти, а, штативы да, Подожди Давай, давай, давай Раз давай. Я на столе сейчас буду складывать, потому что не удалось Хорошо Раз, два Так, три Три Четыре Четыре, ищи пятую Не да, знаю Да, это шестая Ищи пятую, Лера Ну очень мало времени, ну серьезно я засек. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Ищи, ищи, ищи, ищи. Ты серьезно? Я серьезно. Лера, я уже смотрю на время и уже очень... Ага. ага. Ты смотри, какая ты ушлая. Везде смотришь. О, здесь, вот. О пятая. Есть? Да. Ну, давай, где так, шест... ребята, вот пятая. Покажи, чтобы мы все видели. Пятая. Пятый номер. Шестая. Покажи. Покажи. А то ты такая обманщица, сейчас нас обманешь. Окей. Восьмая. Это восьмая. Угу. Где седьмая? Побудешь, вроде да. да. седьмая. Семь. Дальше. Вот а сколько Восемь. Уже? А сколько их вообще? А я не знаю, я тебе не скажу, потому что если я тебе сейчас скажу, то ты все, ты вот будешь. Пятая. Покажи. В траве. 9 да. Дальше ты должна... Это была десятая. Ты должна найти главную Валентинку Это была десятая, да? Деся... Покажи Вот 10 Десять есть Лера, десятая. времени осталось в принципе а В принципе ты очень хорошо идешь Ага В холодильнике а ну что там какая была? Ищи, ищи, ищи ищи. Это 12 -ая. А, это не одиннадцатый, да, надо? Ну ты, ты, ты же все Я выкладывай, Лер Выкладывай, считай, ты чего? Я запутываюсь Считай Раз, два, три, четыре, Боже, времени пять. очень мало Лер, Боюсь, не получится у тебя Блин, Да обидно. мне одиннадцатый надо Обидно будет Корм, ну не знаю, смотри Может под тарелкой кота, смотри, тоже Везде же может быть, Лер Везде может быть все открывай, открывай все, смотри. Блин, ну быстрее. Посудомойка, может посудомойки. Нет. Нету. Смотри, мусорки. Вера, ищи, пожалуйста. Ну, блин, время заканчивается. Ну. Ну давай, на ну, что так тяжело? Подкатаете эти бы заглянула. шо оно приклеино, ты, ты, ты, ты даже не увидела. Какой номер? 11. 11 номер. Все, дальше пошли. Вот Блин, нож... Номер... Где 12? Вот 12? Давай, 12. Дальше. Это 13. Окей. Это у нас... Какая? 14. 14 ну. О, 15. Сейчас, вот 15. 15. Есть, хорошо. Дальше еще с года. Ну, ну, ну, ну, ну, ищи, ищи, ищи Ну Лера, блин, время выходит, реально Я Уже все, уже практически выходит нет. время Ну как, не? Есть? 16 да? Есть, сколько у тебя уже? Иди собирай на столе Сейчас. Все, заканчивается время 17 нет. 18 Показывай 18 Хорошо, дальше. Девятнадцатая. Двадцатая. Что, два? А, ты нашла! Давай, теперь считай. Мы должны теперь все посчитать. Давай, давай, давай, давай, считай. Хорошо. Раз, два, три. Окей. Четыре. Окей. Пять, шесть. 7, 8, 9, 10, окей одиннадцать. Так, стоп, сейчас теперь. Ой. Ну, Где двенадцатый? Ну. Опа, дорогушенька. Нет. Опа. Ребята, нестыковочка. 12 это не может найти. Ищи, ищи, ищи. Нет, вот она. Где? Вот. Показывай. Есть двенадцатая, все. Так. Ух! Я уже думал, все, провалила 13-е. Быстрее, Лерка. 14-е. Есть. 15-е. Вот 15-е. Все, 15. хорошо. 16-е. Да. Э -э 17-е. Есть. Что там, Потому вот. что я время уже остановил. Там. 18-е. 18-е есть. 19-е и 20-е. Все, получила ты самую главную Валентинку. Покажи ее. Что там написано? М? Ты можно написать миллион папажань. А ты и так знаешь, что я тебя люблю. Бачишь? Все. На День влюбленных. Ура! Пошли. Теперь я тебе буду вручать подарки. Самый главный момент. Самый главный момент, ребята, сейчас будет. Так что... Хаммер мой мне помогает. Готова? Да. Садись. Садись на диван. Садись. Так, теперь сиди. Закрывай глаза. Закрой глаза, сейчас будет самые классные сюрпризы, ну которые я смог для нее сделать, ребят. Нет, Лера, закрой глаза, так нечестно, нечестно играй, закрывай глаза. Маску сейчас одену. Окей, так, так все, жди. Так, все, я сейчас иду. Лежи, лежи, лежи. Нет, хамя, я сейчас дам камеру. Да я вот так. так тихо. А не, Амеруся, да. Ну что, готово? Да На раз, два, три только да, вот. Сейчас так нельзя Да, ребята, вот это все ей Честно. Ну что, за счет раз, два, три Раз Два Три Давай, поднимайся и смотри Ну что Это все мне? Да, это тебе это все Капец. эти подарки тебе? Капец. Ну да, ты что думала? Все такие. Тихо. Ну что, нравится? Это все мое. Нравится? Твое, Просто. никто тебя не заберет. Спасибо. Ребята, будете сейчас смотреть все, как она будет распаковывать. Ну, надеюсь, что может быть я угадал то, Спасибо. что ей надо. Не за что, это Нам тебе. Это тебе на этот классный праздник. Мы всегда празднуем я такие боюсь. праздники. Ой, Вы можете посмотреть видео у нас на двух каналах. Тихо. Ну что, давай, с какого начнём, что будешь да. распаковывать вообще Выбирай, какой хочешь с первого. Ребята, вы какой думаете, какой подарок распаковать? Тихо, я вот этот. Он там трусится. Вот этот вот. Да. Тебе так не трусится, это прям такой трусится, такой тяжелый. А что может быть? Ну как ты думаешь, приблизительно? Давайте. Возможно фен. Возможно. Ты ждешь фен? Не знаю, ну просто. Хаммер, смотрите, жует, блин! Хаммер, Ты ч? Лодовые подарки! Так, давай! На. Ты хочешь лирные подарки скушать? Я тебе тоже буду подарю подарки. Папа и тебе подарит! Ой, тут уже даже расклеился, так что все, это судьба. Судьба? Подожди. Давай, это... давай! Это давай. судьба! Это судьба! Давай, распаковывай, распаковывай, мне интересно! Так, тут коробочка беленькая, пока что. Угу. Не заглядывай! <laughs> Там мне интересно просто что-то. Так, Лера у нас аккуратненько все снимает. Бам-бам-ба-бам-бам-бам. Надо все поаккуратненько, вот так. Все бы вообще бы все рвал бы тут шок. Нет, так нельзя. Вот так. Ну ч, дорогуша? Ха-ха-ха-ха. Покажи, что! Ну чё? Я, наверное, рады больше, чем она. Ну чё? Свершилось чудо! <свеч> что? А жречь отоднял? Ребята, что это? Это новая экшн-камера Sony 3000 Офигенно для новых влогов. тихо, тихо. тихо. Будет у меня голова кружится. Ну то, что ты хотела, камера нужна. У нас еще одна новая камера будет. И она, смотри, она со специальным э, монитором идет на руку. Она вешая вообще новая. Пред... Под этим мне реально голова уже закружилась. Ну видишь, я Ой, ты рад. Ты раз, что мне голова кружится. Давай открываем. Подожди, а, отсюда. Вот, а да, вот да, так, вот. Да, вот эту штуку. Там еще, да. Там, там же еще. Я тебе еще там не купил. Там еще. Плюс бонусом я тебе взял. Покажи. Это Купили, смотри. Да. Показываю, ребят, вот такая вот камера. Это все новое куплено. Тебе гарантия там на два года. Да, вот она. Здесь два года гарантия. Здесь... Ты понимала. Полностью. Два года гарантии. Я так понимаю, это ручка типа, да, или что это? Ну да, это держатель. Ага. Это специально идет вот такой вот держатель для камеры. Как... Пипец? Капец. Капец или пипец? Такое нельзя говорить. Ну можешь ее достать. Можешь достать и монитор. Тихо. Вера сейчас все тут сломает. Давай я помогу. А, так. Ага, Юфик так достанет. Угу. А, я, наверное, выдавливать могу. Да. О, Боже. Это мониторчик. Это смотреть. В этом еще что-то есть? Да? Ну да, там же должны все зарядки, фиатки. А, вот точно. такая. Это, Лер, это аквабокс. Ты в этом боксе можно плавать под Но водой. Да. Ого. Не, Хрупь вот, вот воду. как открыл. Дай, дай, открою. Так, подожди. Вот, вот эту штучку. А, А, происходит? ну так вот такой пепля есть. А тут инструкция. Ну, это аккумуляторы, вообще общем да. все. короче, тут тебе провода. Проводки. О, смотри. Аккумуляторы такие, как у нас. Для нашей камеры тоже. Как, как у, у нас, у нас тоже снимаем. такие камеры. Да, у нас одна Sony, вот это теперь вторая. Тоже же держатели всякие. О, смотри, часы. Типа, подставка или часов. Ну, это же на мониторчик этот, дел. Я уже забыл. А, боже, я, ну, это... Это вот так а... одевается, как часы, ребят. Смотришь, что ты снимаешь. Капец. Сейчас я тебе подожди, я... я сам не могу И пом... вот еще э, карта памяти Карта памяти да? да? Да Ребят, на 128 гиг Прикиньте, это карта, которую я тебе купил Чтобы снимать в 4К Именно в 4К Вот сейчас покажу Наконец-то снял, я еще не понимаю Вот смотри, это аквабокс Снимать на нее ага. без аквабокса Это только под водой а вот так вот, вот на нее снимаешь. Она вот такая маленькая. Это все блогеры снимают на такую камеру. Это блогерская. Конечно, наша камера, на которой мы сейчас снимаем, намного груче и дороже, но эта камера тоже ой, Лер не дешевая. Сразу говорю: капец. Она больше 500 долларов стоит. Очень крутая камера. Я тебе подарил, будешь на нее снимать. Все. Теперь можешь выходить себе в школу делать влоги. 4К снимает, ребят, вот такая вот камера. Sony x 3000 r Спасибо. На, на здоровье тебе, чтобы ты снимала новые влоги. Это всегда у И... нас к тоже. Да, будешь снимать новые влоги для нас. Так что все, камера у тебя есть. Ну что, открывай следующий. Сейчас надо аккумулятор поменять. Аккумулятор. Я пока соберу эту штуку. А ты соберешь? Ну давай. Так. Я хочу вот такой вот маленький. Ну давай, посмотрим, что там. Бантик. Бантик. Бантик. Ну давай, Я давай, давай раскиды, все. Я люблю все на пол. Можно, да. Там да, поубирай. Ладно. Ой. Ой. Ой. Давай, смотри. Тяжка, я хотела тяжку. Чашка. Я хотела тяжку. Покажи в камеру, чтобы было больше видно, чтобы тоже все.. Я себе достану. Я хотела тяжку. Ну как? Доставайся. Цвет нравится? Да. Вот like <турреш Tempo> как раз тебе такой... Ребята, тяжкая, я так думала, тяжку. Ну вот теперь будешь с ней пить. Не маленькая, а нормальная? Нет. <с hatchket> Потому что я думал, может, маленькая. Пой холодненькая. -а -а -а. <г exhale> <г später> вот такая вот чаши... чашеманочка. Да. Ребят, вот такая вот красотулька. Если нравится, ставьте, конечно, комментарии, пишите там. Она будет стоять, стоять вот здесь, вот на месте подарочек. Да, ты будешь потом пить чаек с ней. Следующий подарок. открываем. Вот, ну, что же это может быть? Дихо. Ребят, кто? Конфеты? Похоже, наверное, да? Ну, я подсказку делаю. Конфеты. Ну, я уже сделала тебе подсказку. Да это и сама должна была догадаться. Я что не подумала за Ну, сладкая. У тебя должна быть сладкая жизнь, потому что конфетки должны... Чичи молоко. На украинском написано «пташины молоко. Ну, я вам перехожу, что это ну, перевожу птичье молоко. Вкусно. Ну, надо было лучше брать. Вкусно. Главное, что тебе нравится. Ну хоть попробовал. И честно сказал. Мне нравится, мне больше достанется. Это точно. Не-не-не, я бы. Если ты поделишься, я поем. Поделюсь. Какой следующий подарок? Я большой... Коробку на этот, на да. конец. Ну давай. Давай! Открывай! Открывай! Вот ну, само то самое открывать вот так. Подачи! Потому а, что я пошел не так. <смех> вот. А что здесь такое? А что здесь такое? А что здесь такое? Давай! <смех> что? Кразок <это>? зел! <смех> <смех> Это тебе кроссовки, я не знаю. Я надеюсь, что они тебе должны подойти. Лера, ну, из если, если они сейчас не подойдут, я потеряю сознание, блин. Ну, такие вот. Я купил и кроссовочки, ребят. Не знаю, дай бог, что-то Сейчас проверим. Проверяй, проверяй. А. Да. Вот проходишься, не жмут ничего? Нет. Ну все, у тебя есть кроссовки теперь беленькие. Смотри, как тебе прикольно. Ну только не под этой Ну давай, садись, давай, открывай еще одну коробку, это Я самое снимаю. главное. Открывай, снимай. Вот самое главное, что здесь. Она самая большая. Раз уж самая большая, значит еще что-то, да? да, должно быть. Ну, покажи нам. Алю не смотреть. Ну покажи. Все по очереди. Не, покажи сначала, мы должны посмотреть, что там. Ч тут? Хватит. Ну показывай, давай, окей. Okay. Это ручка. Да. Будешь писать ей. Ну, то все, типа будешь микрокоролева. <свят> <свят> да, такая принцесса. Что да. еще? Крючки и написала. Ну, к нему влюбленных. Как раз у тебя будет, теперь будешь вешать что-то. Да? Классно? Да. Вс дальше. Ну! Сердечко Второе сердце Как мы вчера челлендж выпустили Это конфета Ну так а ты что думала? Что мыло думала? Я думаю, это просто Нет, сможешь скушать Это мы оставим Это мы оставим Ох, сладкоежка Ну она сейчас на особом питании Ну а это что такое? Это полотенце Это? Наверное Ну что это может быть? Как ты Сейчас проверим ну-ка, давай-ка, плясать начинай! Очка. Главное не потерять. Да. Что это может быть? Ой. Это как? И что это такое? Знаешь? Ты не знаешь, что это такое? Ты не знаешь, что это такое? Девчонки, пишите комментарии, кто понимает, что это за вещь. Это я говорю, это плотинчик. Ну. Я теперь в дырочку. Это теперь будет в дырочку. Плотинечки в дырочку. Лучше бы ты их не распечатывал, они были бы красивее, чем сейчас. Что дальше? Не ешь после шести. Это намеки. Нет, это тебе за такое, чтобы ты запомнила. Это правило номер один Это магнитик, если что. Наклеишь себе на холодильник. Ты туда больше всех любишь вот. лазить. Нет, а зачем туда? Ага, тебе рассказать? Это Ой. мне? Да, да я... не, Да ну я ем после шести, но ну я вроде нормально. Ну давай, давай, что там дальше? Что это? Ой. Давай, показывай нам. Показывай, показывай. Там камера просто. Там... Ну да, аккуратно, ты сейчас же камеру навернешь. Ну что это? Это кофта! Это кофточка! Это кофта! Не знаю, должна пойти на тебя, но одевать смысла нету сейчас, потому что это время Просто будет. А я остановила сейчас одевать еще. Ой-ой-ой, ее где видела. Где ты ее видела? Ты ее не узнала? С магазина, когда мы снимали 24 часа тела. Да, это ту, которую я тебе не позволил я купить. Я тебе не разрешил. Ребята! Вы помню. все помните, 24 часа челлендж, когда Лера говорит, да, вы там все гнали на меня, как это я ей все ничего не разрешил, это та кофта с того видео, я ей в тайну купила ее, так это, что не это, надо это, на меня обвинять и, и гнать. И еще одна кофта тоже с того видео. Да, ты тоже, кстати, ее хотела. Очень. И еще одну кофту я тебе купил. Красивая, нравится? Ну, те все эти размеры, которые Ой. ты смотрела. Что там еще? Ну, вот такие губы. Ну Лучки чё, моих. Ну чё, понравилось? Да. <смех> Сколько тебе подарков? А? Классно? Спасибо. Не за что, Лера. Главное, чтобы была умничкой, слушалась, училась отлично. Я постараюсь. И не стар... Да, правильно, надо стараться. Надо стараться и вообще. Так, как конфетки, мы после шести. Ну а что, ребят? Я надеюсь, вам понравилось это видео. Все-таки я старался сделать для нее вот такой вот сюрприз. Такой вот незабываемый подарок. Надеюсь, и вам понравился. О, он Надеюсь, и вам понравилось это видео. Вы обязательно поставите нам пальчик вверх. Подпишитесь на наш канал два канала, ссылочка в описании. Сами! Да, у нас да два канала, говорю. ребята. На одном каждый день видео идет. Это на канале Лайв. Обязательно подписывайтесь. Лайв, да, у нас челленджи, влоги, что хочешь. Спасибо вам, что были с нами. Надеюсь, мы вас обрадовали. Вы за нас порадовались. Будет сладко. Будет <свят> так что все приходите к нам на чай. Мы вас будем угощать конфетами. Все, лето а вас всех с наступающим. Всем пока!